Друзья, всем привет! С вами Фрегат Прокси, и сегодня мы поговорим о партнерской программе на нашем сайте. Для этого нужно пройти регистрацию и перейти в раздел «Партнерская программа». Вот этот раздел, заходим в него. Итак, что же дает партнерская программа? Партнерская программа позволяет вам зарабатывать 20% от всех платежей клиентов с покупки серверных прокси, и 10% от всех платежей при покупке мобильных прокси. Реферал закрепляется за вами на период 12 месяцев. Какие же способы вывода есть на нашем сайте? Вывод на карту, вывод на Kiwi кошелек, на Юмане и личный кабинет на нашем сайте. Какие типы трафика запрещены? Контекстная реклама, любые показы по брендовым запросам, почтовый или любой вид спама. Также запрещено покупать прокси по своей партнерской ссылке. Какие типы трафика разрешены на нашем сайте? Упоминания в статьях, реклама в баннерах, другие площадки, согласованные с саппортом сервиса, реклама в подписи на форумах. Итак, ребят, надеюсь, вам это видео очень понравилось. Если мы вам помогли, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите комментарий, какое видео хотели бы видеть. Всем пока.